Организация безопасности и сотрудничества в Европе – это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. В ее состав входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. На встрече в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ сотрудники ОБСЕ приветствовали студентов на татарском языке. Об истории организации пограничной безопасности и охране правопорядка студентам рассказала Альбина Якубова, сотрудник департамента по транснациональным угрозам ОБСЕ. Тема очень интересная, она очень животрепещущая. Вы как понимаете, транснациональные угрозы они охватывают пределы не только одного государства, а всего мирового сообщества. Поэтому сегодня я хочу рассказать о деятельности, о проектах ОБСЕ, то есть тех проектах, которые занимаются противодействием терроризму, противодействием наркотикам, организованной преступности. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.